За Гэри мы познакомились через интернет. Я нашла его в интернете и прочитала отзывы. Отзывы мне очень понравились, особенно один, который говорил о том, что Гэри самый лучший в своем деле. И этот отзыв, конечно, он... Это первый и последний риэлтор, с которым мы, наверное, будем работать, работали. Мы съездили, посмотрели несколько объектов в разных районах. и в итоге Гэри нам порекомендовал э, совершенно другой район. Мы посмотрели там одну квартиру, нам очень понравилось, и э, мы не жалеем об этом. И э, В итоге мы сделали предложение продавцам, и все у нас получилось. И Гэри нам помог полностью по всем документам, от и до. Ни одна бумажка не прошла мимо нас и мимо него. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям, знакомым. Больше всего понравилось какое-то такое дружеское человеческое отношение. И чувствую, что ну, ты реально можешь положиться на этого человека, и он тебя не подведет.